Сегодня расскажем вам о нашем новом объекте в Одессе в коттеджном городке Савиньон. В двухэтажном каркасном доме нашими специалистами реализована система вентиляции на базе немецкой установки Michael WS320KB. Эта установка у нас в фаворитах, так как за годы работы она показала высокие показатели в плане производительности, энергоэффективности и функциональности. Производительности одной этой установки достаточно для вентиляции всех комнат на двух этажах здания. Сама установка размещена в специально отведенном техническом помещении в подвале. Таким образом, система получилась совершенно бесшумной для жильцов. От установки по комнатам разводятся воздуховоды, благодаря которым происходит забор и выброс воздуха. В состав данной установки входят воздухонагреватели, фильтры, шумоглушители, заслонки и приводы. Для забора и выброса воздуха используется комбинированная решетка, преимущество которой состоит в экономном использовании свободного пространства и воздуховодов. Система дренажа выводится в технические помещения и подключается в канализацию через сифон из разрывной струи. В результате клиент получил эффективную, экономную и удобную в управлении систему вентиляции, которая покрывает все нормы по воздухообмену дома. Ставь лайк и подписывайся на канал Alter Air, чтобы быть в курсе всех новых видео. Для более детального ознакомления рекомендуем посетить сайт компании Alter Air и подписывайся на канал.